Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня у нас в студии Валерий Антонович Бадмаев, наш уважаемый человек, уважаемый немолодой человек, он уже ведет свою деятельность уже длительное время, но ну, на сегодня получилось так, что мы молодые люди подключились к этому движению и нас называют так оппозиционерами, да Валерий Антонович? Владимир ну сразу первый вопрос, у нас по пандемии, же, ведь карантин, вы относитесь к той группе риска, как вы проводите как карантин, изменилась ли ваша жизнь в период карантина или... Вот просто вкратце сказать про... Хорошо. Кто нас смотрит, здравствуйте. Ну, карантин, естественно, вернее не карантин, а самоизоляция коснулась всех. К сожалению, вот в России и у нас в Калмыкии карантина как такового не объявляли. Это, видимо, для того, чтобы не выплачивать людям пособия положенные, как это делают в цивилизованных странах, а просто объявили какую-то самоизоляцию и при этом наказывают еще людей. Но об этом очень много пишут в соцсетях, я это целиком и полностью поддерживаю. Но сам придерживаюсь этой самоизоляции. Если я иду в магазин, то есть в местах, где много большое скопление людей, я обязательно одеваю маску. Пользуюсь я, вот, рекомендую всем, пользуюсь я 70 раствором медицинского спирта Дышу парами спирта Я проконсультировался с врачами, это на самом деле полезно вот. Ну и естественно, в общении, вот мы сейчас с аналом сидим Вроде бы не одели маски защитные но мы все равно какую-то дистанцию соблюдаем ну, да. и, да, в общем-то, друг другу доверяем. Я уверен, что он меня не заразит, и он, надеюсь, уверен, что я его не заражу. Ну а то, что вот в нашей стране и вот в нашей республике э, власти вот таким образом, именно таким образом э, занимаются, как бы сказать, борьбой с этим вирусом, я считаю, это неправильно. Должна была быть объявлена либо чрезвычайная ситуация, либо настоящий карантин со всеми вытекающими из этого последствиями. Обязаны были обеспечить все медицинские учреждения средствами защиты, чего у нас нет, и министр вынужден был это признать. И возможно, в, итоге, в итоге, да, вынужден. и в итоге вот мы получаем более тысячи человек. Я считаю, что для нашей калмыки это много, много. И когда мне Неделю назад звонила журналистка из Кавказ Реалии и спросила прокомментировать вспышку в Дагестане и стали называть цифры, там 7 тысяч или 8 тысяч. Я согласился, посочувствовал жителям Дагестана, но при этом по правилах. Я говорю: в Дагестане живет 3 миллиона человек, а в Калмыкии даже 300 тысяч нет то есть и по, по да, статистике да. и и в число число заболевших к числу проживающих в Калмыкии намного опережает Дагестан понимаете ну, да, об процент этом процент... почему-то все процентном соотношении не он об, об этом многие говорят он ну, власти, вы... власти об этом мало а ну, ну они они должны так делать, да, да. вот, да, потому политик что политика такая вот вы сразу начали говорить про деятельность властью в период карантина, но ну, я бы хотел бы начать. Вот, а деятельность вашей вообще как таковой. Недавно, вот помните недавно в январе, зимой в соцсетях была, на, на, кто-то нашел фотографию, где вы молодой, усатый, подтянутый стоите э, с плакатом, э, против там, я ГКЧП. Вот, да, ГКЧП, это 93-й год. Нет, да. это 91-й год. Да? Тем а более 91-й год. Почему? Почему вы ведете такую деятельность? Для чего? Как получилось так, что вы до сих пор находитесь в оппозиции? Я не знаю, почему, для чего. Дело в том, что, может быть, люди, которым нет 50 лет, моложе 50, моложе 45 лет, просто не помнят. Конец Горбачевского управления — это вот начиная с 1985 года по 1991, там была объявлена так называемая перестройка. Я считаю, что Горбачев и его окружение они поняли, что социализму, тому социализму, который был в Советском Союзе и вообще во всем мире, приходит конец. И они попробовали реформировать государство, но сделали они это по-своему. Но при этом они дали свободу. Определенную свободу населению дали, и какие-то экономические свободы дали. Вот тогда именно в период 1988-89 год стали появляться эти кооперативы, предприниматели. То есть экономика социалистическая стала переходить, ну сейчас, грубо говоря, на капиталистические рейс вот. Хотя бы в экономике наступила эта конкурентность, конкурентность и соревновательность. И вот на этом фоне стали создаваться всякие общественные движения. И одно из таких движений — это народные фронты стали создаваться. Не такие, как сейчас, эти народные фронты создавали сами люди. В Калмыкии тоже был создан народный фронт Калмыкии, в который вошли просто люди, ну, активные, я бы сказал, граждане, ну, где-то от 25 лет, и там были люди и пожилые до 60 до 70 лет. Вот. А тут вот как раз подошел 91-й год, выборы президента Российской Федерации, кстати, очень альтернативные и очень демократичные. И победил Ельцин, который пошел против своей партии КПСС, недавний член КПСС, изгнанный оттуда, он даже был кандидатом в члены политбюро, его оттуда изгнали. И народ проголосовал за него. То есть народ Российской Федерации, во всяком случае, показал, что он против Коммунистической партии России, я так считаю. — За новые. — Да, и вот за что-то новое там, да. Uh -huh. Я был как раз в рядах этого Народного фронта, среди тех активистов. И когда, знаете, группа лиц, таких как премьер, Российской не Российской Федерации, а Премьер-министр Советского Союза Павлов, по-моему, потом этот председатель КГБ, генерал-маршал Советского Союза Язов. Пуга, да? Пуга, Пуга. да. Вот когда они отстранили в августе от власти Горбачева и хотели арестовать Ельцина, вот тогда люди по всей России Понятно. просто вышли на улицу. Вот тогда действительно, я думаю, это было как свободно. Тогда, тогда это был действительно воздух свободы какой-то. Люди свободно выражали свое мнение, не боялись власти. А милиция, та, вот та милиция, она особо не очень жестко поступала с людьми. И вот на этом фоне мы тоже тут в листе вышли, в пикет. Кстати, многие нам не советовали этого делать, подходили, даже говорили, ну, у вас завтра всех арестуют, закроют. А, это была первая да. акция, да? да Самая это... первая Нет, в Нет, первые акции были раньше, первые акции были в 90-м году, когда мы возле кинотеатра «Родина» собрались и хотели установить там свою доску Народного фронта с критикой власти. В конце концов, мы ее врыли туда, в буквальном смысле слова, наши ребята, я там принимал пассивное участие. Потом, когда проводили митинги в городе Элиста, добивались этих митингов. Кстати, мэром города, ну, председателем исполкома города Элисты был Николай Константинович Секенов, человек партийный, но тем не менее он разрешал проводить митинги, подписывал все эти наши уведомления и, если его вызывали в обком, я знаю, он, он все равно стоял на своем и говорил, да, говорил, что люди имеют... да, пусть люди выходят, да. люди имеют право. Лен, значит, вот... Почему вы этой деятельностью уже выходит длительное время, занимаетесь? Не, ну именно, ну я не знаю почему, во всяком случае, я где-то с 1986 года, работаю еще в ДСК, а потом позже, когда я уже ушел из ДСК. 34 года уже. Да, когда уже еще был Советский Союз, потом когда ушел из ДСК. Вот тогда в 1986 году был взрыв в Чернобыле, вот. и в те же годы, вот я же говорю, началось вот это кооперативное движение, пошло очень много публикаций такого свободного характера, исторические данные стали раскрывать как раз о нашей депортации, то, что умалчивалось о депортации калмыцкого народа, о репрессиях этих. И вот тогда, получая всю эту информацию, обсуждая ее со своими знакомыми, друзьями, я вот тогда еще, я говорю в Советском Союзе, и не, не я же один, а десятки, а в рамках страны сотни тысяч людей, я думаю, как и я, они прониклись вот этим вот духом свободы, понимаете? То есть начали пробуждаться, как у нас да, сегодня да, да, модно да, говорить. Духом свободы, и я с... Сторонник вот с тех пор потихонечку-потихонечку сторонник именно свободного демократического государства, Общество. общества, гражданского общества, да, правового, где четкое разделение трех литвей власти. Ни одна власть не давлеет над другой. Вот как должно быть. Да? Ну, да. Где граждане свободно выражают свое мнение где суды действительно независимые, да? где парламент отделен от исполнительной власти, не подчиняется исполнительной власти, а даже может поставить ее на месте, как это в нормальных странах. За 34 года такого не было, вот, период вашей деятельности, чтобы четкое разделение власти, четкое ну, все принципы правового государства, ну, развитое да, гражданского общества. Да, вот период 91 92 года, вот, где-то в период 90-й год, я думаю, еще когда Советский Союз был. 91 и часть, я бы сказал, большая часть 92-го года. Вся страна, я имею в виду тогда Советский Союз, она это почувствовала. Почему вот э, власть позволила 15 республикам стать действительно самостоятельными, не, как это было прописано в Конституции СССР. Там не. было написано. Союз Добровольное объединение союзных республик, имеющих право на, на самоопределение вплоть до отделения. Вот они отделились. Вот они самоопределились. Да, самоопределились. А вот где-то начиная с 93 даже где-то в конце 93 -го года, ну, во всяком случае, в России, я не знаю, в других республиках этого не произошло, а вот в России в конце 93 -го года произошла небольшая гражданская война. Вот когда в октябре Вице-президент России, объединившись с председателем Верховного Совета, пошли против президента. Это власть между собой, это не народ, а именно власть. Это борьба за власть? Да, да. это была реальная борьба за власть Ельцин и поддержавшая его правительство, а там вице-президент Рудской и поддержавший его Верховный Совет во главе с Хазбулатов. Хазбулатов, да. да. А на стороне Хасбулатова и Рудского оказались коммунисты, националисты, ну, еще всякие другие деятельности, и часть депутатов. И вот когда расстреливали этот Белый дом, там не людей расстреливали. Там расстреливали вот эту вот группу, и то. Они были предупреждены, что будет стрельба по верхним этажам. Им всем предложили, я это точно знаю, я эту информацию точно знаю. Но победила Ельцинская группа, страна пошла по этому пути развития. Если бы победила группа Хасбулатова и Рудского, я, например, это моя точка зрения, страна бы пошла по еще худшему варианту. А еще вариант. Я так считаю. Вот, зная эту ситуацию, потому что в те годы, я вот признаюсь, начиная с 90-го года, 91 -й, 93 -й, и где-то до конца 90-х годов, где-то до середины, вернее, да, где-то до 99 -го даже года, я регулярно бывал в Москве на разных политических тусовках. Я лично был знаком с бывшим премьер-министром России Борисом Федоровым, со многими крупными российскими политиками. Встречался лично с Гайдаром, не в кабинете, правда, но было. знаком был с Явлинским, с Ириной Хакамадой. То есть мы вот эти региональные политики тогда имели возможность выезжать в Москву, нас даже приглашали разные встречи. И поэтому я много, много информации получал оттуда, и я знал, какая между ними там идет борьба. Mm -hmm. И понятно было, я, группы интересов были, группы би, бизнеса, группы тех, групп, группы этих. И поэтому, если бы победили Рудской и Хазбулатов, поддержанные коммунистами и русскими националистами, то, естественно, Россия пошла бы по, тоже по другому пути развития. Я, допустим, Но было, этом, было бы хуже. Но я считаю, что хуже. Может, для кого-то лучше. Я не одобряю политику Ельцина, начиная с 96 -го года, потому что в 96 году вот я человек демократических взглядов, который поддерживал Ельцина в 91 году, голосовал за него, агитировал за него. В 96 году я лично увидел, как фальсифицируются наглые выборы и фактически по моему мнению выиграл Зюганов. Вот по той информации, которую, я тоже такую версию да, слышал. по той информации, которую я получал со всей, со всей России от своих коллег, друзей, знакомых, победил Зюганов, но выборы сфальсифицировали, и вот тогда наши так называемые, теперь я их называю так называемые демократы во главе, во главе с Ельциным, они сами наплевали на все те обещания, принципы, да. Да, на, на все те принципы, вот, на все те обещания. И вот страна дальше пошла и именно по этому пути развития. И именно поэтому, я убежден, преемником был назначен Путин. Путин. А никакого преемника не надо было. Ельцин должен был сложить полномочия, объявить выборы. И там выдвигаетесь, ну как в нормальных странах. Как это должно да, быть? Да, да. И... По -по -по почему так происходит, у нас в России? Ну я не знаю, трудно объяснить. Я же не ученый, не социолог. Но по моему убеждению это все, знаешь... Как бы последствия вот этого вот э, советского мышления, последствия вот этого вот образа, политического образа, когда в стране на протяжении более чем 70 лет не было реальной политической и экономической конкуренции. Вот да. люди, люди росли, вот им приказывали, говорили, что вот так надо. Но мы тоже так вот жили. И необразованность граждан. Вообще. Не, а образу... образованность в а хорошем смысле была, в смысле, а политического развития не было. Не было. Да, политического не. развития не было. И я вот удивляюсь, почему я оказался вот в этом лагере. Я же мог быть, как и остальные. Вот мне приказали, я пошел. Вот почему вы оказались вот в этом знаю. лагере? я этот вопрос задаю, вы уходите, уходите в Я не знаю объяснения. Ладно, ладно. На сегодня почему вы в этом лагере? Потому что вот на сегодня я вижу начиная где-то тоже с 94 -го года. Кстати говоря, в 93 году я проголосовал за Елем Именно вот на той волне. Ну вот правда то, что вот в 93 году те выборы, они тоже были... Да, это были чистые, демократические демократический выборы. Демократический выбор. Нет, совсем чистыми их назвать нельзя, потому что ну, это тогда, допустим, был закон, он еще тот советский закон, там многих моментов в том законе не было предусмотрено, потому что никогда по настоящему альтернативных выборов советское не было, не было да? угу. и поэтому Илюмжинов а, система еще была не готова да, к такому. Илюмжинов и лица, которые стояли за ним, это я уже позже узнал, когда он, в девяносто четвертом году я как раз уже ну где-то в девяносто третьем так чуть-чуть, а уже в девяносто четвертом я реально занялся журналистской публицистической деятельностью, и начал собирать информацию об Ильенжинови, о его, этих, так сказать, покровителях. И вот, я думаю, те люди, которые за ним стояли, они все продумали. Ильенжинова избирательную кампанию начал, я думаю, это не он придумал, а сделал скидки на цены на молоко, хлеб, и еще на третий какой-то продукт по всей республике. Но людям это понравилось. А закон этого не запрещал. Сейчас это считается подкупом Подкуп избирателей. Да. Да. Потом он всем пообещал по 100 долларов. Опять людям это понравилось. Я же говорю, вот это советское наше общество, вот советское мышление, когда люди от власти всегда чего-то ждут. Угу. Вот дайте человек... что-нибудь да, дайте или... что-нибудь. Западный человек, он же другой. Он, для него, он, он выбрал президента и потом забыл про него, да? Да, потом, а, там... да у него есть возможности самому заработать, самому там, добиться чего-то. А у нас Советский Союз этого не разрешал, там все по указке было. А даже в магазинах же все было да, датировано. Вот, столько-то яиц, столько-то молока Почему очереди были такие Почему дефицит был То есть в 93 году вы поверили Линжину Проголосовали за да, него система, Нет, ну, да, там альтернативы не было Потому что Бомбаев для меня был портократ мой, а. Кстати, мой ровесник два, два моих ровесника Владимир Харцкаясь Бомбаев Для меня был конкретный портократ Бывший второй секретарь обкома партии А Валерий э, Ачиров Мой ровесник также э, Герой Советского Союза но это человек, который в 90-м году, по-моему, на сессии Верховного Совета СССР осудил и выступил очень жестко против академика Сахарова, которого я очень уважал. Mm -hmm. вот. И который сказал тогда очень справедливые честные вещи. А вот наш генерал Валер, Валерий Очиров, которого я в тот момент очень уважал, ну и сейчас, в принципе, я его уважаю, mm -hmm. но я mm -hmm. не, не, не мог для себя решил, что я за него голосовать не буду. Ну и, как говорится, из трех зол, ну так скажем, пусть не обижаются на меня ни Валерий, ни Владимир, мне казалось, я выбираю наименьшее. Но оказалось, оказалось что... Это самое да, Оказалось, время показалось, что мой, лично мой выбор был неправильный. Но вот ли, когда в 1994 году, в марте, Кирсан фактически ликвидировал республику, и отменил Конституцию республики, придумал это степное уложение. Кстати, внимательно прочтите, в степном уложении написано Республика Калмыкия субъект Российской Федерации. В то время как в Конституции Российской Федерации, нынешней, которую хотят изменить, написано республики государства в составе Федерации. То есть мы все равноправные государства, объединившиеся в одну федерацию. федерацию да. Поскольку это федерация, да. Это, нас, да с, с, сделал нас субъектом. Да, и фактически он оказался, как вы дальше, дальнейшие его действия показали, что Кирсан Ильинжинова оказался приверженцем авторитарного метода правления. Вот. И, в общем-то, еще хуже для нас, для всех, он оказался просто... Лжецом, циничным таким лжецом, для которого важна только его персона. И он сам даже заявил, по-моему, в девяносто пятом году, давая интервью в Крыму газете «Забыл какая». Эта газета, я хранил ее, потом я кому-то ее отдал, но она есть. Он тогда заявил, я плевать хотел на народ. И он говорил это о калмыках Прям так я сказал? Да, плевать я хотел на найди. Я не слышал Вы были тогда маленькие, вы не знали Это газета у Семёна Николаевича и Он, в отличие от меня, очень скрупулезно все собирает И, кстати говоря, эта статья есть в книге Юлия Очерыча Аглаева «Кирсановщина» Вот такая книга есть «Кирсановщина» «Керса... там Юлия Очерыч собрала, и она там есть Поэтому я неголословно это утверждаю — И вот. вот вы пошли против Кирсана. — Не против Кирсана. Кирсан как личность, как персона меня лично не интересует. Против системы, которую он сформировал. Он И сейчас, допустим, Путин как личность, или Хасиков как личность, тот же Орлов, они меня как личности не интересуют. И я как политик, ну, уже много лет себя уже считаю политиком, не столько даже журналистом, сколько политиком, общественным деятелем, ну, республиканского, там, городского масштаба. Mm -hmm. Я объясняю друзьям, объясняю новичкам, что личных, ничего личного, как говорят да, американцы... Претензии да, личных претензий не быть. Да, личных. Есть непонимание. У них свой взгляд, у нас свой взгляд. Они нарушают закон, я призываю всех... Даже если они нарушают закон, мы должны идти в рамках закона, хотя они нас всегда представляют как нарушителей закона. – Преступника. Да. А я и тогда говорил и писал, кстати говоря, очень много моих статей, я их тоже, как в свое время Юлия Череч сделал, наверное, соберу. Не знаю, буду публиковать или нет. Ну, сборник хотя бы, один да, Хотя может. бы перечитаю, да, потому что я, я почему-то так говорю, случайно я поднял газету. 12- или 15-летней давности, и там моя статья. Я ее перечел, но она ложится полностью на сегодняшний день, понимаете? То есть ничего не изменилось? Практически ничего не изменилось. И самое главное, мои убеждения не изменились. Они так и остались. Вот в чем дело. Ну, я согласую с вами, то, что деятельность того же, там, Еленжинова, Орлова и Хасикова это правоприемство определенно. Да, но потому что они обслуживают одну и ту же систему. Они вот. На одном из митингов я говорил, и я в этом убежден, в России, начиная с 96 -го года, с тех сфальсифицированных выборов, сф, это, сформировано полицейское государство. Ну тогда оно начало формироваться, а сейчас сформировано. И под все эти разговоры о демократии, о лже, псевдодемократии, да, под все эти разговоры о свободе слова там, и прочее, да, на самом деле ничего этого нету, формируется общество для власти. Ну да, что выгодно для власти, да, удобно для власти да, было. Выгодно для власти иметь общество такое послушных, ну не хочу людей оскорблять, но им выгодно, им не нам. Они хотят иметь послушных управляемых рабов. Но при этом засорять их уши, засорять их сознание разговорами о том, что у нас якобы самое свободное, самое лучшее общество, и что наши люди жить хотят именно так. Да, да. в нашей стране. Да, в нашей стране, да. И почему-то всегда особый путь России, особый путь. А в чем особый путь? Чтобы вот так жить, что ли? Население страны, допустим... Вот взять слой населения, мы же не живем в других регионах, я говорю о калмыки. Угу. Вот нынешнее сельское население Калмыкии в социальном плане абсолютно ничем не защищено. В экономическом плане находится вообще в плачевном состоянии. А в политическом плане абсолютно аморфно, э, безразлично. безразлично. Вла властям как раз это нужно. Ну да, народ нужен да? для того, чтобы да? на, на голосование. Вот сейчас вы увидите, что творится по поправкам же. И выплачивать вот начали. и что-то. Поэтому такие люди, как Илимжинов, я уже, я же говорю, хоть и проголосовал за него, но я начал собирать информацию с 1994 -го года. И когда мне говорили с укором, ты же за него голосовал, почему ты против? А я говорю, потому что он мне должен. Угу. Он мне должен мой голос. Согласен. Он кинул меня. Да, я, так, я, грубо говорю, Кирсан меня кинул. Я ему дал свой голос взаймы, а он мне долг не вернул. Ну да. Вот так надо рассуждать. А наши думают так. Я же за него голосовал. И теперь я должен молчать. ему служить что ли? Я должен молчать. Нет, ты наоборот должен кричать, хватать его за грудки и говорить, тебя, э, парень, я тебе долг дал свой голос. Да. Ты почему себя так ведешь? Я тебе доверился. Да. Вот. Что скажете про Орлова? Да. Вот. Про Кирсана вы сказали, что скажете про Алексея Маратович? Ну, Алексей Маратович фигура немножко другая, но это одна и та же категория людей, только разные характеры, разные темпераменты. Кирсан, я говорю, из более такой харизматичный. Он mm -hmm. более харизматичный. Mm -hmm. а Орлову не хватало харизма явно. а потому что, я не знаю, воспитание, что ли такое. Вот. А изворотливости, эрудиции. Я думаю, и даже ума у Орлова было больше, чем у Кирсана. Я в этом убежден, потому что я же вижу. Вы послушайте Кирсана, посмотрите, он же косноязычный. Оба лживые, оба. Вот. Кирсан, может быть, был по и связей у него было больше. Кирсан еще что именно вот, подфартило, как говорится, Кирсану. В 90 году волею судьбы его протащили, буквально протащили mm -hmm. в съезд народных депутатов России. Наши члены народного фронта помнят хорошо, мы выдвигали Анжаева Бориса mm -hmm. по этому же округу. Анжаева Бориса выдвинули, его должны были зарегистрировать, но наше правительство, обком партии, и совет министров Калмыцкой тогда, АСССР сделал все, чтобы по этому округу зарегистрировали Ильенжинова. А Анжаева Бориса выкинули. То есть муниципальный фильтр не прошел, грубо говоря. Ну, да, если, там если, там собра... нет, собрание проявления. коллектива. Угу. Собрание коллектива 9 автобаза. На первом собрании искренне проголосовала за Бориса. Их потом собирали, по-моему, пять раз, и на пятый раз они прогол... проголосовали против Бориса. И выдвижение Бориса якобы не состоялось на этой да, значит не было уже демократии никакой Да-да, вот понимаешь, где-то было, где-то не было Но мы потом-то узнали Вот когда собираешь информацию и когда начинаешь анализировать В Кирсане были заинтересованы люди именно из обкома партии А почему? Сейчас для меня это легко Он Нет, отец Кирсана... Был делом целым, да, в горкоме партии. Uh -huh. А у отец Бориса Анжаева, ну кто он там, где-то там в селе живет, никто этого, uh -huh. или любого из нас, допустим, там, вот. Партийная элита все-таки, она тоже там помогала. Ну, конечно. А потом Орлова, я, допустим, работал в ДСК много лет, потом в в одно время работал, сам я строитель же по образованию и по специальности, Вот. А Марат Намсинович, отец Алексея, работал тресниколбекстрой. И вы с ним общались? Ну, сталкивались. Раза два я с ним сталкивался, даже судился, было такое дело. Но я знаю, просто Марат Намсинович был обояшкой. Он был такой коммуникабельный, всех устраивал. Но при этом такие люди они обычно бывают слабохарактерные. Uh -huh. Потому что это человек, который с твердым характером, он не может всех устраивать. Ну да. согласен. Ну, это мое мнение. Вот. Я думаю, Алексей в этом плане пошел в отца. Ну а мама его, торгашка, конечно, все знают. Она была руководителем Госпромторга, Горпромторга, города Элисты. И весь дефицит шел через нее. Свое время советское там было дефицит. Вот, допустим, как я покупал цветной телевизор. Это целая эпопея. Вот Чтобы купить цветной телевизор, это же надо было. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Все. вот Советский Союз это дефицит, понимаете? И везде нужен был блат, Где А Светлана понимаете? Алексеевна сидела на этом. Ну, я ее ни в чем не обвиняю, но она руководила этим делом. Я процесс. знаю, что она имела Поэтому огромное влияние. Как а а, а руководила Алексей никак. Вот Кирсан, он мог своих подчиненных скрутить бараньи рук. Я в этом убеждался не раз. Его реально боялись. Вот его, Кирсана, вот у него щупленький вид такой, да, обаятельная улыбка, но его реально боялись, потому что он мог. А Алексея не боялись. Вот. Ну, вот они из одного, ядра, из, из одного, так сказать, из одной ячейки, но оба, обратите внимание, оба получили образование в МГИМО. Угу. То есть получили европейское хорошее образование. Бату пусть не обижается, но он получил физкультурное образование. И потом Бату... Они худо-бедно ли эти двое, и, и, и, и Кирсан, и Алексей, они все-таки здесь ж, больше связей с республикой. Кирсан вообще, хоть, хоть он и метал, метался по всему миру, но у него с республикой, с какими-то реалиями республиканскими больше было связи. Угу. У Алексея тем более. А у Бату, ну какие? Он там, кстати говоря... Он, он в основном там пропадал. Занимался там своим боксом, своими делами, своей карьерой. Спортивной, спортивной, да. При этом вы должны все помнить, что уже когда, когда уже у власти был Орлов, и последние годы Илюмжинова, последние да, годы, начиная с 2000-го, но это большой период, 10 лет, или в Жиновских, из 17 -ти. а потом все Орловские годы, и сейчас годы Бату, это годы правления Путина. И Путин, в отличие от Ельцина, сразу взял все в ежовые рукавицы. И ни один губернатор, ни один руководитель республики не мог вздохнуть. Ельцин, кстати говоря, в этом плане был очень либеральным человеком. Вот. И все они являлись таким образом вассалами Кремля и вассалами Путина. Я писал об этом, говорил об этом и говорю об этом специально, чтобы все знали. Об а Бату тем более, не имея экономического там, или какого-то финансового или какого-то специального образования, такое, допустим, как получили два его предшественника, не имея опыта политического, не имея никакого управленческого опыта. Парня выдернули только за то, что он знаменитый, только за то, что он раскрученный, только за то, что молодежь хорошо его знает. И, естественно, он сейчас становится заложником ситуации. Его фактически назначили. Те выборы, которые потом проводят после назначения, Путин же очень... Путин поступает цинично, я считаю, но со своей точки зрения правильно. Не проводятся у нас выборы так, как должно быть. Вот, допустим, а как должно быть? Устраивают вертикальную власть. Да. Кирсан, когда заканчивались его полномочия, Кирсан должен объявить выборы и уйти. Все. В выборах участвуют все. Победит сильнейший, как говорится. Вместо этого Кирсана убирают, назначают Орлова. Потом через 4 года проводят выборы. Но, естественно, го... Тут немножко короче дистанция Орлова убирают. Назначают Бату, и где-то через полгода выборы, но на Бату работает вся система. И при этом уже и у Орлова, и у Бату в руках избирательная комиссия, которая убирает с дистанции наиболее опасных, по их мнению, кандидатов. Это Орлов убрал Мацакова а здесь не допустили до выборов Апсира Манжеева ну и как после этого можно говорить у нас прошли демократические выборы и Бату горд что он набрал 83% голосов а где его 83% голосов сейчас? вот где были эти 83% кстати у Орлова тоже 83% когда Лешку Орлова Алексея Маратовича отстранили от должности что они не вышли? Они же должны были выйти, написать гневное письмо Путину, сказать, мы любим Орлова, мы 83% за него голосовали, а ты его снимаешь, да? Логично. Нету, потому что это все было рисовано, как сейчас говорят. Вот. И я еще сразу с момента назначения Бату Хасикова не признал это назначение не потому, что это Батухасиков. Даже если бы назначили туда другого человека, я бы не, я не признаю это, потому что... Он человек земля. Я, я, я не признаю эту систему. Mm -hmm. Эта система неправильная, выстроена абсолютно неправильная, неверная система, которая обращена не на благо общества, не на благо населения, не на благо страны, а она обращена на... На то, чтобы служить вот этой правящей Власть, верхушке. Да. Да. Удовлетворять потребности власти. Да, да. Совершенно верно. Ну, в том числе и свои, конечно, да, здесь в да, регионе. Да. Объясни... Очень хорошо вы рассказываете про наших руководителей. Валентина вот что я хотел тоже поговорить как Казочков. Ну, флю... флюгер. Извините меня. Немножко поподробнее, Анатолий Васильевич. Кстати, у него недавно был день рождения. Да, я знаю, Знаю, Анатолий Васильевич – коммунистический лидер районного масштаба. Потом на определенное время он как-то исчез, но все равно у себя в районе там работал. Но потом, когда Кирсану, Кирсана не устроил там очередной председатель правительства, я уже забыл какой-то по, по счету, какой именно, и всплыла эта фигура Казачкова. Но я думаю, она всплыла не просто так, видимо, кто-то за него там похлопотал, у меня есть подозрение, что ты сделал Богданов, вице-президент. Ну, не знаю, это я... Ну, а, а вообще, мое мнение такое, что, ну, как всегда, у нас было принято это в советское время. Если первое лицо – калмык, то второе лицо – русский. Да. Если первое лицо – русский, то второе лицо – калмык. Но ну, это была такая... Это... Не, ну, сейчас ну, можно да. его убрать, поставить другого, да. не калмыка. Почему-то он засиделся, по-моему, или... Ну, а, он тепе... он... а теперь уже работает немножко другой. Я же говорю, Путин. Выстроил немножко другую вертикаль. Казачко, председатель парламента, но он же еще лидер Единой России. Да. Вот. И мне кажется, он педалирует именно этим. И, допустим, тот же Орлов, это, это Орлова устраивала, или, вернее, может быть, из Москвы ему сказали, что так должно быть. А там не важно какой национальности казачку. по большому счету, тут даже вопрос не в национальности. Вопрос в том, что человек, который был председателем правительства, потом стал председателем парламента. Просто... Да у него там за 30 лет столько должностей. Я имею или... в виду вот это нынешнее mm. время, да? начиная от Кирсана, Орлова и заканчивая Хасиковым. Человек ничем себя абсолютно не проявил. Но устраивает он, видимо, нынешнюю местную власть, и устраивает он тех э, Кремлевских кураторов. Ну а нам, зачем он-то нас не устраивает? А нас никто не спрашивает? Я же вам говорю, нас никто не спрашивает. Завтра будем проводить выборы в Народных... Вот последние выборы в Народных Урал. Единая Россия проводит праймериз внутри. Я же знаю, Василия, знаю... Пусть меня даже позовут в суд, тогда я в суде потребую поднять все документы. Что Праймерис проиграл Казачков. И это Бакинова проиграла Праймерис. Но их по согласованию, я не знаю, с Кремлем или с Орловым, их все равно поставили во главе списка. Ну а если люди стоят во главе списка, они гарантированно туда приходят? Вот и все. Потому что нет выборов настоящих демократических. И одномандатных округов нет. Вот и все. Поэтому я говорю, нам вот да, я считаю, что Казачко, так же как Батухасиков, Казачко, тот же Бериков, я всех их могу называть. Они недостойны руководить республикой. Же, так же, как до, до этого вот эти Шалхаковы там и другие, которые окружали Кирсана, потом следующие, которые окружали этого Орлова, да, недостойны они руководить этой республикой, это мое мнение, да, мое убеждение. Я на нем стоял и буду стоять. Вот. Но изменить, к сожалению, эту систему мы вот здесь на региональном уровне не можем. Потому что не изменив систему там, в Государственную Думу то же самое происходит. Некие деятели, которых раньше никто знать не знал. Но их включили в список, в список причем первыми номерами Единой России, первыми номерами Справедливой России, первыми номерами ЛДПР и КП, КПРФ, я тоже думаю, согласовывает в Кремле. Я... Ну, я так думаю, не знаю, доказательств у меня нет, да. И все, и они там сидят, потому что выборы фактически определены, предопределены. А там, где вот и, и с губернаторами, и с руководителями республик происходит практически то же самое. И вот когда мы вышли на эти митинги и пикеты против назначения Трапезникова... Угу. Мы плавно переходим к Трапезникову, да? Я, я просто рассказываю, вот mm -hmm. понимаете Бату Хасиков стал главой Кадров нет, вот смотри, Кирсану повезло что? Ему достались советские кадры Они хоть и были с, э, полит, э, идеологически советские, да, да Но многие же из них действительно профессионалы своего дела Ну вот тот же директор совхоза, допустим Тот же сотрудник Министерства сельского хозяйства и они реальным делом занимались. Пусть советское время, пусть вот этой плановой экономики, но они занимались... Работали. Да. То есть работали. Это ему досталось. Орлову от этого уже мало что досталось, но досталось. А уже Бату ничего не досталось, уже нет кадров. И самое главное за этот период, что при, что при Кирсане, что при Орлове, старые кадры уходили, на их место приходили, по блату же люди приходили. То, что да. называется у нас блад, родство, кумовство Потому что система, я говорю, конкуренции нет Когда нет конкуренции политической Вот нет политической конкуренции в обществе, в России и в Калмыкии Тогда нет конкуренции нигде, а когда нет конкуренции И общество деградирует, деградирует. Я помню, когда были выборы Орлова Вот когда он объявил выборы в 2014 год Волгоградский журналист, Забыл. нет, другой, другой там хороший парень позвонил мне Валерий Антонович, я говорю, приеду, возьму у меня интервью. У вас интервью по поводу выбора у вас же там выборы такой воодушевленный, приехал. Приехал, встретились. Я говорю, он задает, вот у вас выборы там будут, вот, может быть, будет лучше, чем у нас в Волгограде. Я говорю, не лучше... Далее, да. далее, я далее. говорю, лучше не будет. Я говорю, система, говорю, выстроена одна, и... Ну, а. он молодой парень, намного моложе меня, и он думает, может быть, только у нас в Волгограде так... Вере в демократию. А да, да, да, может да. быть, Калмыкии хорошие, там, э, эта оппозиция есть. А я говорю, система так выстроена. Нет политической... Кон... А вы, говорит, будете освещать эти выборы? Я говорю, не буду. Потому что это, говорю, не выборы. Ну, да, они, говорят мне неинтересны вообще Мне, говорю, жаль Мацакова Он просто вот просто Потратит зря, говорю, свою свое здоровье Я как воду глядел, честное слово а Это было где-то Месяц, ну только-только они выдвинулись Еще подписи не собрали Поэтому я действительно В тех выборах вообще никакого участия не принимал Не было интереса А потом интерес появился, когда вот Выборы были в Народных Урал Тогда мы попробовали Вы выдвигались? Да, мы в одном списке со «Справедливой Россией», хотя я лично эту партию, вот, руководство республиканское, я с ними в холодных отношениях. Но ну, надо было от кого-то выдвигаться. Ну, так, такие правила игры. Да, такие правила игры придумали не мы. Ну, и потом вот выборы главы. Прошу, Опять пожалуйста. же, я поддержал сыра, потому что ну, других нет. И сыр в каком плане мне понравился? Он за год до выборов объявил. Вот. Он, он действовал как настоящий политик. А смело объявил, да, что он за победил. год до выборов он всем объявил, что я буду выдвигать свою кандидатуру. Вот так надо. Вот так и должно быть. Ну, естественно, правила игры таковы, что его отлучили. Вот. Я думаю, что дальше еще жестче будет, если система сама сохранится. А сохранится она или не сохранится, это... Сейчас никто не скажет. Потому что если очень много прогнозов, что система развалится, а есть другие прогнозы, что она Наоборот, жестче да, Наоборот, Ну, не, ну два варианта. Или тот, или это. Да, да, да. Вариант, Ну, хорошо поговорили. Вот. У меня вот такой вопрос. Мы не добили, да? Не довели до конца дела со Штыгашевым с этим, в том числе с этим коронавирусом. Вот ваш комментарий по этому поводу. Да. Мы не довели до конца дело и со Штыгашевым, и мы не довели до конца дело и с Ну, давайте сначала про Штыгашеву, потом про Трапезникову. Что касается Штыгашева, я буквально вчера общался со своим другом из Хакасии, с журналистом Мишей Афанасьевым. Я у него спросил в этом... в Инстаграме. Я говорю, Миша, чё? я услышал вот что, что ЛДПРовцы, вот. хакасские, очень жестко потребовали этого Штыгашева убрать. Но Миша меня разочаровал, сказал, по его сведениям, но он же там живет, он там родился и вырос в Хакасии. Мы с ним знакомы, уже лет 15 с Мишей, еще в Москве познакомились. Он говорит, у меня такое впечатление, говорит, что они уже договорились. я думаю, что они договорились, потому что, видимо, с Москвы окрик был. Когда вы звонили? Вчера? Вчера я буквально с Мишей разговаривал на эту тему. Миша говорит, может быть, мы по этому поводу сделаем с тобой материал. Я вот сейчас думаю. Он там у себя хочет дать этот материал, я могу его здесь дать. Я хотел предложить коммуникацию с этими депутатами, то есть конференцию. Давай я опять тогда выйду на Мишу, может быть. Тем более у него интернет-журнал, называется «Фокус». Круто. Вот, я вот что хочу сказать. По-моему, писал я в Фейсбуке: система не отдаст нам Штыгашива. Я, когда мы вот провели эти митинги, отправили письма. Я написал Следственный комитет. Семен Николаевич, оказывается, не одни мы, там московские. Много наверное, очень много людей написали в Следственный комитет. Вылез этот Дагинов, Виталий, который, я считаю, фактически слил нас всех. Виталий, если ты меня смотришь, вот я тебе говорю, ты нас всех слил. Так нельзя поступать. Вот. И это... Ведь что произошло? Штыгашев обвинил, оскорбил целую нацию. И хоть бы хны, ни следственный комитет, ни прокуратура, ни, ни, ни, ни суды, там, оказывается, в Хакасии нашелся калмык, который подал в суд. В суд но он проиграл, он проиграл. Ну, он не, не проиграл, не приняли. А, не приняли, говорили. вообще иск не приняли, да, отклонили. Ну, считай, проиграл человек. Я говорю, это система. Потому что, смотрите, какой-то губернатор, забыл его фамилию, заставил майора подпрыгнуть. На следующий день или через три дня Его убрали По приказу Путина его убрали Тут человек оскорбил Причем это сделал с трибуны Официальное лицо Оскорбил целый народ Извратил исторические факты А сам Путин везде говорит Что мы не позволим искажать историю А человек исказил историю Оскорбил народ Путин молчит Путин молчит Совет Федерации молчит. Там Марина Мукабенова якобы обратилась в свою фракцию. Ну и что это фракция? Замечание. Фракция молчит. Ну замечание, замечание. какое-то жалкое замечание. И Марина успокоилась на этом. Понимаете? Потому что Марине, наверное, сказали, не дергайся. Хочешь сохранить место? Ну я так предполагаю. Хочешь сохранить за собой это место? Не дергайся. Вот эта система, она работает так. Понимаете? И мы, как говорится, вот в данном случае плетью обуха не перешибешь, но смиряться мы не должны, все равно должны продолжать. Я все равно это дело продолжу, и я думаю, найдется очень много людей, потому что систему эту тогда надо раскачивать и в конце концов вынудить ее. То же самое с этим вот Дмитрием. Топедник. Да. Я помню, как это начиналось, я могу напомнить всем. Начали его, 27-го мы созвонились с Батра. Я, конечно, злой дома сидел. Но лично моя. Не то, что он там приезжий. Не то, что он там, как его, по национальности не калмык. Нет. А вот лично у меня чисто политический подход. Человек, который предал свою страну. В Украине был в составе мятежников, я повторяю, это моя точка зрения, который воевал против своей страны, потом удрал, предал своих друзей. Нет, он за другую страну стал, да, потом да. еще вторую страну да, предал да. и ну друзей, да. соответственно. И потом вдруг появляется в Калмыкии и появляется по указке Кремля. Вот это меня возмутило. Я пришел в Батру обсудить это дело. Смотрю, у него сидит уже Бадма Берчиев, Саглара Бахникова, которых я давно знаю, Эхара, Санал Молотков, которого тоже давно знаю, Адуча Аранкаевич Эрнеев, Батер и кто-то еще седьмой был, у нас семеро было. Мы тут же написали письмо, обращаясь к нашим властям, все подписали его, отнесли, сдали, зарегистрировали. Вышли оттуда, стали расходиться, и, по-моему, Бадма сказала, давайте мы сейчас в эфир выйдем. И мы зашли там к ребятам, я не знал. Как записали, как они. короткие да, видео. Записали вчетвером, да, уже нас я четверо помню. осталось. Вот смотрите, с момента, когда мы составили письмо, дошли до мэрии, зарегистрировали это письмо, но прошло, может быть, час. Потом зашли мы в этот салон, начали записывать видео, Но ну, прошло, может быть, там короткие видео, правда с первого раза не у всех получалось, у меня с первого раза не получилось, меня переписали, но там по три минуты. Появляются сотрудники, сотрудники МВД, прокуратуры, которые приглашают меня и Батра прогуляться. Вывели на аллею, вот смотри, то есть это о чем говорит, за нами следили. Значит, наши, наши действия отслеживаются. Причем без всяких санкций, я тогда там и сказал, я их знаю, этих людей. Нет, они я, пос... говорю, я, Может... говорю, я говорю, а откуда вы узнали, ребята? Вот откуда вы узнали и что вы плохого сделали? Мы сейчас официально письмо сдали. Мы сейчас официально обращаемся, со своим мнением обращаемся. Ч Чего плохого мы сделали? Вот где мы закон нарушили? Ой, Валерий Антонович, ну хорошо, дело обошлось просто разговором. Поговорили, но они нас предупредили. И вот тут за живое задело, и, по-моему, согла сказала, пойдем мы в бату. И мы пошли. Правда, в Белый дом, по-моему, нас пустили. не пустили. Да? Мы сели напротив окон, ну и уже вечерело. Ну, посидели немножко и разошлись. Это было 27-го. А 29 уже стихийный митинг был там на площади Победы, а 1 числа стихийный митинг. Ну, это все знают. Вот, Нет, дальше я быть... Людей у всех были, у всех, я не знаю, что двигало, допустим, молодыми людьми. Возмущение. Просто возмущение. Нет, какое возмущение? Вот я, я говорю, я, каждого свои мотивы. я действовал да, как политик. Uh -huh. Я видел незаконность назначения. Мы там написали же. По России он не гражданин России, я убежден до сих пор. У него нет стажа работы именно в России, в муниципальных органах власти. Достаточно двух этих моментов, достаточно двух этих моментов. Особенно важно стаж работы. Ну, ну протащили все да? он же работают. Закрыли глаза, протащили все депутаты за него, ну почти все депутаты за него проголосовали. И мы не можем, мы проводим митинги, протестуем, нас выставляют врагами. Да. Но враги-то не мы. Вот враги общества в настоящий момент вот, по, по поводу назначения этого Трапезникова и по поводу поведения в отношении Штыгашева, врагами нашего общества и врагами нашей республики, я считаю, являются... Представители, Представители власти. власти официальной, да, как республиканской, так и федеральной. Поэтому они находятся в оппозиции к народу. Мы находимся в оппозиции к ним, а они находятся в оппозиции к народу. Пусть это все запомнят. Моя, вот мой посыл такой. Я считаю себя представителем народа, гражданина, и я не нарушаю закон. Хоть меня привлекли два раза да, по административной ответственности, я считаю, что привлекли нарочно, намеренно. Суды идут на поводу. Полиция идет на поводу исполнительной власти. Делается это специально, чтобы запугать, чтобы нанести не только моральный, но и материальный урон человеку. 10 тысяч – это много для нас. Даже пять тысяч – много. Вот. И поэтому, конечно протестующая масса начинает уменьшаться. Но так было. Вот вы думаете, вот когда мы против Кирсана вышли в 1994 году, мы да же 3000 человек в партию собрали. Тогда разрешалось создавать региональные партии. В марте, в апреле 1994 -го года в кабинете у, у депутата Государственной думы от Калмыкии Бенби Виктора Холхачиева начала формироваться, формироваться Народная партия Калмыкии. И мы собрали в нее три с половиной тысячи человек активных. Активных. Но когда стали закручивать гайки, уже в девяносто шестом году у нас осталась жалкая ручка. А гайки, а тогда жестко закручивали. Дело же дошло в девяносто восьмом году. Вот сегодня все, сегодня 22 года, как убили Ларису Алексеевну Юдину. Вот сегодня. Седьмого июня, да? Убили же оппозиционную, вот оппози... за то, что она оппозиционная журналистка, ну, что. Это? Сейчас, слава Богу, не убивают, я не знаю, эти дойдут до этого, но Маратович до этого не дошел, но при Еремжинове это случилось. И я знаю, кто заказчик, но следствие не захотело этого признавать. И эти уже убийцы вышли на свободу в прошлом году. Вот так вот. Поэтому нельзя говорить, что только сейчас было много людей. Потом, в 2004 году, у нас же массы были. Вы знаете, вот, вот здесь вот собралось 7,5 тысяч человек. Вот здесь перед мэрией, когда мы вышли требовать в, в сентябре 2004 года, приехали люди со всех районов. Тут, тут же яблоко упало. И во время похорон Нариса Алексеевны Юдиной яблоко упасть негде было. Так вот нас поддерживали люди. Поэтому вы молодые зря думаете, что сейчас только... Это было, просто потом душили. Я сейчас почему говорю, вот сейчас, когда стали душить, активность же спала, я к этому нормально отношусь. Потому что, ну не могут люди все время быть на таком подъеме. Дети, у кого нет детей, там другие обстоятельства, работа, деньги. Ну, да, а власть, бы... она, она пользуется этим, у них же там, я же говорю, у них в руках весь репрессивный аппарат, у них в руках. Вот. Ну да, у них это работа, у них это хлеб. А у Поэтому нас я это думаю, что хобби, да? не надо вот. Я знаете, что хотел в да, пользусь моментом. Я специально не, в, не встреваю ни в какие там дрязги да. в интернете, но я заметил, что многие наши сторонники разбились, вернее, как бы сказать, та часть молодых людей, которая вот была против назначения Любезникова, Трапезников. против вот этого слов Штыгашева против действий нашей власти, раздробилась на какие-то мелкие группировки, но это, ну это нормально, но при этом стали выяснять отношения, вот это неправильно. Вот в таких случаях настоящие, если вы чувствуете себя ответственными за будущее республики, если вы хотите взвалить на себя этот груз политической борьбы за будущее республики, на, за будущее нации, вот это личностное надо убирать. Кто не смог вот это лич, межличностное убрать, я знаю, а, тот плохо кончил, в политическом плане плохо кончил. Угу. Иванович, вот, вот такой вопрос, я не могу не задать его, потому что мне его задают. Угу. С чего вы решили, что вы от народа? Как вы можете говорить за народ? По Почему вы думаете, что на, на, на народ за вами стоит? Вот так мне пишут. Вот а, то же самое вам задают. А я не думаю, что я от народа. Нет, я почему. От народа любой из нас. Мы все частица этого народа, этого общества. Но я никогда не говорю, вот, кстати говоря, и советую вам, никогда не надо говорить от имени народа. И я не говорю от имени народа. Я просто высказываю свою точку зрения. Кто-то меня поддерживает, и я вижу, что многие меня, ну не многие, я вижу, что достаточное количество людей меня поддерживает. Я это чувствую потому, когда я иду по улицам, но незнакомые люди подходят, и тогда, и в те годы так было, и в Кир... Вот в Кирсану... я, я тоже так сейчас нахожусь. И, и точно так же незнакомые люди подходят и наоборот говорят, а да. что ты выступаешь? Это нормально, это в любом обществе есть. Думаете, это, это нет в тех странах, что ли? Кто-то за Трампа, а кто-то за Байдена. Следующий да, вопрос, да. Леонид Антонович. Хотели бы ли вы когда-либо занимать какую-нибудь должность в, в Гослу, ну в Белом доме у нас? Хотим когда-то, но сейчас уже нет. Вы понимаете, есть определенный период. Вот, когда мы Народный фронт создавали, когда мы вот выдвигались Народных Урал, при Кирсане, когда нас всех зарубили. Да? Потом, когда я шел в городское собрание, Бурулов сфальсифицировал. Вот негодяй, Радик, ты негодяй я везде буду добиваться того чтобы вот этого буду разобла Моя... знаете вот есть несколько персон илимджинов ради бурулов да? Вот. к ним еще можно добавить пару человек. это презренные для меня люди, они потому что они нанесли огромный урон нашей калмыкии нашему городу. И я все время им противостоял как должностным лицам, но ради бурулов он еще опустился до того, что лично мы с ним были на одном округе. Это были выборы 2001 года, январь месяц. Выборы были сфальсифицированы. Ради меня не победил. Было возбужд... Мы поймали прямо на участке людей за руки, которые вбрасывали бра... пачками бюллетеней. Возбудили уголовное дело. В этом уголовном деле было доказано, что на избирательном участке, на том, где поймали, было сфальсифицировано 196 подписей избирателей шестью членами участковой комиссии и всем этим делом руководил Бурулов и его окружение вот. Вот. поэтому я тогда говорил нелегитимный человек занимает должность мэра города нелегитимный и я тогда был вот тогда я был уверен что мое место там и я был депутатом ИГС, да? Депутатом ИГС, а может быть, даже и мэром города или заместителем мэра города. Потому что там был такой. Там уже был депутатом, вот он выиграл выборы, видите, койке Виктор Степанович. Вот я думаю, кстати, Наталья Сергеевна туда прошла. И вот тогда у нас позиции были очень близкие, и я думаю, если бы мы еще туда попали, я, допустим, Николай Шевенов, вот нас там кинули, ну в смысле, я, тут я не не, никогда не пропустили, я думаю, у нас была бы там хорошая связка, кого-то из нас мы бы выбрали руководителем города, кого-то заместителями, и я уверен, что вот тогда город пошел бы по другому пути, я в этом уверен, тогда был уверен и уверен сейчас. Потому что, когда стали перегораживать эту улицу Горького, я в газете написал, что нельзя этого делать. У нас одна магистраль улица Ленина, центр города загружен. Количество машин растет. Я говорю, ребята, посмотрите дальше собственного носка. Лет на 10 вперед. Эта улица Горького, она снимает напряжение с улицы Ленина. Перегородили улицу Пушкина. Вся нагрузка легла на Губаревича. И мы опять же им говорили, нельзя этого делать. Угу. А это делается, я знаю, что вот с этих ларьков брали деньги. Доказать невозможно. А там ради этой какой-то вот этой, как она, ворот этих. Ну поставьте ворота в другом месте. Вот эти ворота же другие стоят, нормально. Понимаете? Это люди, которые не думают о развитии города. Не думают не заглядывают хотя бы лет на 10 вперед. То есть руководитель должен мыслить именно такими масштабами. То есть, Левген, вы хотели прийти к власти, но, чтобы но, но со работать во, во благо народа. На, на, на, на. А теперь Нет, вы... Нет, по, но потом проходит время, я старею. Вот, через, несколько лет, дней, вот, через несколько дней, 16 июня, мне будет 69 лет. Халингавар, Далн был уже. Ну, Далта, ну ч ⁇ мне рваться туда во власть? Ну, если депутатам, дай Бог, удастся стать. Понимаешь? Я говорю, тогда я хотел. И тогда были силы, и тогда была энергия, и тогда были соратники. Рваться во власть это хорошо или плохо, по вашему мнению? Выиграть выборы по в честной борьбе – да. Это нормально. А выиграть выборы сфальсифицировав их или с помощью каких-то других... Властных там сил, это ерунда, это я считаю неправильным. И поэтому вот именно потому, что у нас власть формируется вот таким образом, незаконно, нелегитимно, фальшиво, лживо, да, именно поэтому мы живем в таком обществе, понимаете? Потому что вся эта так называемая властная вертикаль, она направлена не на то, чтобы обслуживать общество, а наоборот считает, что общество... Ну, вы уже об этом говорили. Не могу тоже не задать этот вопрос. Очень много пишут в комментариях, да, ну не обвиняют, как, как бы... Изобличая вас, говорят, то что у вас там, дети за границей. А Бадмаев здесь бегает, кричит, чтобы, чтобы детям было за границей хорошо. Правда ли это? И как вы это прокомментируете? Дети за границей... Вы знаете... Сколько вот, у вас детей? Трое. Трое детей. Трое детей, две, две девчонки и сын. Уже взрослые, да, ну, наверное? Как, все, как мы? все взрослые. Одна дочь в Москве, одна в Англии, уже гражданка Англии. Сама, сама уехала, сама там работает, э, сама добилась гражданства. Сын сам уехал в Америку еще давно, 12 лет назад. Студент? Мне, да, был студентом, бросил и уехал. Это, это его выбор. Он сам оттуда позвонил, папа говорит, я сам решил так. Учился в Москве, нормально учился, кстати, без троек. То есть не связано с вашим Я, я с деканом разговаривал, декан говорит, не было у него троек. Он тоже удивился, что то уехал в ПСМ. Вот. Но ну, они сами так выбрали. Может быть, они выбрали, глядя на меня? Может быть. Но я им ничего не навязывал, более того, я был раздосадован. Вы хотели, чтобы они здесь проживались? Конечно. Ну, я, ну, ну, какой? Но, но при этом я, как человек демократических взглядов, считаю, что это нормально. Во всем мире это нормально. Человек может и должен жить там, где ему нравится, где ему удобно. Ну Домой возвращаться, приезжать. Но Россия, страна такая странная наша, Советский Союз, Россия, она почему-то это расценивает власти России. Кстати говоря, это с их стороны подлость настоящая. У них дети учатся за границей, они покупают собственность за границей. Даже Орлов, я знаю, или Ужеинов тоже. Не знаю, как Батухасиков. У них там за границей много чего, и дети тоже их были за границей, и есть, наверное. Вот. А и, наших детям да, не, не, нельзя, а, да? А да, получается, если дети Бадмаева уехали, и кто-то об этом узнал... И теперь, значит, Бадмаева надо обвинять. Ну, это глупо. Понимаете, но я лично, я всем говорил и говорю, я лично никуда уезжаю. Нет, съездить в гости и вернуться, пожалуйста. Но не вижуся. Я даже в Москву сейчас надолго не могу приехать. Я с возрастом, что ли. Вот приезжаю в Москву, на второй или на третий день она мне надоедает. Просто надоедает. Хочется назад, вылез тут, в степь. Понимаете. Но нужно, вот именно поэтому... На... Сейчас появился такой тренд – валить из страны. Валить из. валить из республики, валить из страны. Я замечаю, что многие молодые люди делают это. Да. Я не против. Нет, раньше, хотели... Не против. раньше хотели уехать в Москву, ну, а уехать в Волгоград, а сейчас мы... хотят валить из за, да. за Богом. Нет, я, я не, не могу. Вернее, я в какой-то степени их понимаю, даже, может быть, и поддерживаю. Но мне хочется сказать, что надо все-таки здесь оставаться. Надо попытаться здесь изменить. Хотя вот никаких гарантий нет, да? Да. Поэтому я понимаю этих людей. Но те, кто чувствует ответственность, вот я, например, чувствую ответственность, я хочу все-таки добиться, ну, дай Бог, добиться, чтобы изменить... Изменить ситуацию в стране, изменить ситуацию в республике, чтобы она стала открытой, нормальной страной с демократическими институтами, чтобы люди могли свободно, как во всем мире. Француз может свободно уехать, куда хочет, вернуться, и не считается это незазорным. Нет. Вы в это верите, Ольга Да. что ну... это время придет? Что вы его застанете. Вера как-то немножко уменьшается, но, но все-таки остается, да? Хотя она... Еще один вопрос. Ну так, в шутку, да, как бы. Не обижайтесь то, что я вас как-то неувольно назвал стариками-разбойниками. А чего обижаться-то? Наверное, правда. Нет, то, что старики – правда, а разбойники это шкавышек. Я же говорю, дал та в ген, ну что теперь обижаться, да, елки палки. Круто. Ну и так, дорогие друзья, спасибо. У нас в гостях был Валерий Антонович, один из наших стариков-разбойников, неудержимый самый такой. Спасибо, Валерий Антонович, что пришли. Спасибо, очень интересный разговор получился.